Здравствуйте, уважаемые слушательницы. Следующее, что хочу вам представить, я делаю не первый обзор. Если вы поищете, вы у меня можете найти много обзоров, чисто и менее. Следующий обзор я делаю об интенсивной фитомаске для волос, восстановление и объем. Но ну, здесь написано «одна минута», «видимый А». Здесь написан «видимый эффект» за одну минуту. Но, девочки, если... Я все-таки как доктор могу вам сказать одну такую вещь. Конечно, такую прелесть, такой бальзам, как вот этот бесценный бальзам, я сейчас объясню почему. Особенно для вас, для всех. Потому что это является чисто, ну, такой женский бальзам. Вот когда обратно вы переворачиваете, то здесь написано, что э, в отличие от традиционных масок, интенсивная интенсивной восстановление в остальном объем, содержит травяной комплекс ромашка форта и плюс целебный отвар трав. И вот они поясняют, дают небольшое пояснение, вот что именно и меня сразу сбило, я тут же сразу купила. После березового бальзама я купила сразу же вот этот, флавоноиды. Флавоноиды – это бесценная вещь. Это то, что обеспечивает то, что вы будете женщинами, что вы имеете жен, свой внешний женский вид, то что, то, что ваша гормональная система работает именно по женскому типу, а не по мужскому. Вы все прекрасно знаете, что человек, человек, в женщине есть точно так же мужские гормоны, как и женские гормоны. И вот молодые девочки, вы неоднократно могли видеть, как э, едет вот старая какая-то бабка, особенно вот злая бабка едет, знаете, вот злые бабки обычно всегда бывают, это вот тогда, когда щитовидная железа дает сбой, потому что после 45 лет организм переходит за ручное управление, я сейчас объясню, что это. Потому что когда половые железы стимулируют ваши гормоны, они выдают гормоны, то есть идет процесс образования яйцеклетки, это все идет в ваш месячный цикл. Так вот, когда вот этот месячный цикл обрывается, потому что в яйцеклетке, ну, где-то до 400 яйцеклеток, в самом яичнике до 400 яйцеклеток, и вот когда вот эти яйцеклетки все израсходованы, у вас заканчивается цикл менструации у женщины, и вот тогда организм. Почему женщины полнеют? Потому что женские гормоны начинают вырабатываться из жировой ткани. Перестраивается центральная нервная система головной мозг, соответственно, это гипоталамус, гипофиз, и они начинают стимулировать. Даже вот я сейчас вот по себе чувствую, я не могу себя остановить, я хочу сладкое, я хочу мучное, хочу... Хотя я располнела, и я понимаю, что я уже вешу сейчас 92 килограмма, что мне нельзя. Вот. а это стимулирует только одно что организм запасает себе жировую ткань, потому что из жировой ткани он дальше делает свои гормоны, свои гормоны, свои женские гормоны. Так вот, женщины, которые все это пускают на самотек, они превращаются вот в таких бабок, жутко, девочки, жутко изменяется фигура, я по себе могу сказать, у меня из такой хорошей фигурки превратилась в полную трубу, обычная труба вообще не подходила к зеркалу вообще волосы редкие. Это вообще, это жизнь какая-то была, я, вы знаете, для меня это был полный шок. Я в месяц, я как бы я превратилась, я вообще изменилась. Я могла в одежде позволить себе, все, я была соответственно росту, я была соответственного веса, и вдруг в один месяц я добавляю 20 килограмм. это ужас, я еще помню, с фитнес тренерами в ужасе было говорю, ребята, откуда у меня набирается вес? Все, О, я вот может это, а, может быть, вы соленого ели, то все. И я, говорю, даже не подумала, что могло вот такое начаться. Понимаете, это приходит совершенно неожиданно. Поэтому, чтобы не быть вот такими бабками, вот такими облесевшими бабками, вот... А я вам, девочки, рекомендую. Ешьте кальций, потому что после 45 лет нарушается обмен кальция. Поэтому у ваших бабушек и дедушек переломы шейки бедра. Поэтому женщины жалуются на свои ноги. все. Нарушается обмен кальция, он уходит. То есть надо есть кальций. Я не хочу говорить бады, потому что вы все боитесь этого всего. Но надо есть кальций. И плюс к тому, что всем женщинам рекомендуют боровую матку. Почему? Да потому что вот в ней содержатся вот эти самые знаменитые слова. Это то, что обеспечивает женщине женственность, ее женственность и ее внешний вид, чтобы она не превратилась в мужика, потому что грубеет голос. У меня, слава богу, я это все, я просто в свое время очень нашла очень хороший бат, который просто полностью весь этот комплекс разрушил все это, стимулировал щитовидку, улучшил обмен кальция, тут же еще там, еще, еще, еще, просто не хочу говорить, что дальше. Вот, и в то же время, вот, потому что даровая матка, то, что вот завариваете, кипятите, она вообще сама очень дорогая, и когда завариваешь, мучаешься, пока делаешь этот отвар, когда его сделаешь, его хватает только на два часа. В общем, это сплошное мучение, вот, а то, что я вот нашла в бабах, это, конечно, замечательно, и вот у меня многие мужчины отмечают, что у меня очень красивый голос стал, у меня голос сильно изменился, но, слава богу, изменился в лучшую сторону. Вот, потому что я и сама начинаю слушать свой голос, вот поэтому, и вы знаете, мне действительно нравится, мой муж часто говорит, слушай, ты что, с любовницей разговариваешь? Говорит, у нее такой голос красивый. Вот, поэтому, вот, девочки, вот что такое вот эта фитомаска, флавоноиды, самое-самое-самое главное. А дальше уже идут смолистые вещества, они восстанавливают изнутри без утяжеления, и витамин А обеспечивает волосам естественный блеск. Ну, я могу сказать так, что витамин А есть такое понятие, как каротин, вот, это превитамин А. Ну, вы знаете, насчет витамина А и то, что он обеспечивает блеск. Вот блеск волосам обеспечивает много факторов, не только витамин А. Витамин А хорош для кожи, но вашу кожу в основном делает витамин С он является иммуномодулятором, и в то же время, но для того, чтобы он на вас подействовал, вам нужно съедать в день по количеству его, как 25 лимонов. Каждый день 25 лимонов, потому что э, такой, э, тот витамин С, который придается в аптеках, девочки, вы можете это выкинуть, потому что это синтетика, потому что это совершенно несороценный усвояемый спектр опыта. Поэтому я сразу, когда увидела, я уже человек, наученный с неким опытом, 200 мл такой прелести, да еще с флавоноидами, девочки, это прекрасно, пользуйтесь, пользуйтесь, и именно флавоноиды и являются самой изюминкой вот этой вот фитомаски. И ни в коем случае не держите ее одну минуту, а держите до получаса. Потому что такая прелесть вашим волосам, ну, вы знаете, и вас не не снилось. Дальше он придает волосам объем без утяжеления, волосы упругие и блестящие. Да, действительно, у меня волос был редкий, и вы знаете, я могу сказать так, он действительно придал восстановление, он действительно восстановил, он, волосы заблестели, и на следующий день волосы сильно увеличились в объеме. Покупайте эту маску девочки, особенно девочки, у которых проблемные волосы, у которых то сухие волосы, особенно то жирные волосы. Это говорит о том, что ваша гормональная система плохо работает. Вот вам ваша гормональная система, вот вам флавоноиды. Пожалуйста, ешьте, питайтесь, вы же боитесь, это все есть. У нас, к сожалению, наша медицина тоже учит людей, есть химию, но ни в коем случае. Я могу сказать так, я сама вот уже после 45 лет, я перешла на лечение исключительно только бадами и нисколько не жалею. Я просто хорошо стала знать травы. А после этого, вот, вы знаете, вот у меня такое ощущение, что я стала знать вот что-то еще значительно больше, нежели чем травы. Я могу себя прекрасно, я могу выйти, допустим, в сад или, допустим, куда-то в парк, я прекрасно знаю, что от чего, я пошла, сорвала, я вылечила дисбактериоз, я вылечила там, допустим, больную кожу, больную рану, там даже собственной слюной вы можете вылечить и дезинфицировать рану, ничего страшного в этом не будет. Вот поэтому, девочки, вот эта фитомаска, я считаю, что это просто чистая линия, исключительный подарок в это чудесная вещь, пользуйтесь и наслаждайтесь своими красивыми волосами. Вы не пожалеете.